Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш обзор о камере, предназначенной для установки на улице. Уличные камеры, прежде всего, отличаются тем, что камера имеет герметичный корпус, который препятствует попаданию влаги. Желательно, чтобы камера имела встроенный подогрев и ИК-подсветку для ночного видения. Вот наш экземпляр, собственно, обладает всеми Параметрами необходимыми. Это ИК-прожектор для работы в темноте в ночное время. Корпус металлический, прочный. Корпус герметичный у камеры. Козырек защищает камеру от засветок. Крепление, кронштейн, который позволяет установить камеру в любой плоскости. Настроить достаточно удобно. Подключается камера с помощью аксиального провода, вот такие разъемы, разъем питания и разъем для подключения. Я сейчас продемонстрирую, как это производится. У нас в продаже есть такие вот готовые провода. Подключение достаточно простое. Включили разъем, включили сигнал, все, собственно. Так, теперь о качестве изображения. Камера имеет цифровой CMOS-сенсор с разрешением изображения 700 телевизионных линий. Позволяет получать изображение среднего качества. То есть изображение цветное, четкое, детализированное. Спасибо за внимание. До скорых встреч.